Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель бадзи. Продолжаю знакомить вас с энергиями приходящего 2023 года. И сегодня я расскажу, какие профессиональные перспективы водяного кролика открываются для людей с господином дня дерево. Дерево Инь и дерево Ян. Для стихии дерева водяной кролик по кругу усин представляет ресурс и богатство. Будут приветствоваться самые разные виды командной работы, направленной на укрепление ресурсов, материальной, духовной, составляющей в жизни человека. К ресурсам бадзы мы традиционно относим имущество, недвижимость, еду, здоровье, образование, воспитание, мышление. Ресурсы в элементе воды могут представлять самые разные сферы в жизни человека. Например, рестораны. Ресторан морской, кухни, восточной кухни, особенно те кухни, где пользуются деревянными палочками. Ведь приходящий год сочетает в себе как воду, так и дерево. Поэтому профессии повара, официанта, бармена будут пользоваться спросом. Еще одна профессиональная сфера который благотворит водяной кролик, а это установка и обслуживание сантехнической коммуникации, климатического оборудования, холодильных установок, душевых кабин и так далее. Слесарь-сантехник, особенно если он универсал, будет в следующем году в особом почете. Строительство колодцев, бань, водопроводов, линевок, канализации, очистных сооружений, бассейнов – все это также будет пользоваться спросом, поскольку все больше людей с каждым годом хотят уехать жить за город и заниматься и занимаются строительством домов. Клининг, профессиональная уборка помещений – еще одна услуга, которая с каждым годом становится все более востребованной. В вопросах уборки квартиры многие предпочитают пользоваться услугом специалистов клининговых компаний используют эти услуги и оставляют за собой возможность потратить освободившееся время на что-то более интересное и полезное. Если вы работаете в сфере медицинских услуг, обратите внимание на профессию физиотерапевта, особенно гидротерапевта, потому что водолечение, разные ванны с минеральной водой, массажи. Особенно, естественно, подводный массаж, игольчатый, верный. Все это будет пользоваться популярностью и спросом. Ну и, наконец, давайте вспомним, что вода инь связана с размышлением, философией, мистикой. Люди с господином дня инь часто производят впечатления загадочных, таинственных. Они интуитивны, хорошо чувствуют собеседника. Среди них много астрологов, торологов, нумерологов. Поэтому, если вода вам полезна, особенно если для вашей карты это вода – это ресурс, то приглашаем вас учиться, естественно, в нашу школу астрологии Бадзи. Вы сможете приобрести дополнительную профессию, как следствие дополнительный доход. Это также будет в русле энергии приходящего года водяного кролика, потому что вода и любит, иметь сразу два источника дохода, она может контролировать огонь ин склонность к богатству. Представляете, дождик заливает огонь, а также может контролировать огонь ян прямое богатство. Это когда тучи заслоняют солнце. Так что в воде как раз любое богатство подвластно. А на сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересных материалов, которые вас ждут. В следующем видео я расскажу о вариантах профессий для кар с господином дня огонь. С вами была Пугачева Наталья и до новых встреч!